Здравствуйте дорогие друзья, прежде чем сообщить вам важную информацию, которая прежде всего будет выгодна для вас, немного познакомимся. Мы строительная компания «Строй Гарант анапа которая существует на рынке с 2006 года. Мы занимаемся постройкой домов и коттеджей в экологически чистых районах. Также строим по индивидуальным архитектам проектом, учитывая все ваши пожелания. Коттеджные поселки, в которых вы можете приобрести дом своей мечты. Жилой комплекс «Жемчужина», жилой комплекс «Встречный» и жилой комплекс «Азовский». Вы знаете, я не очень люблю участвовать в розыгрышах по причине того, что шанс победы очень мал, а победитель, как правило, только один. Поэтому сегодня, 1 августа, мы запускаем розыгрыш, в котором вы сможете выиграть один из многочисленных призов. За первое место вы получите 300 тысяч рублей, за второе место 200 тысяч рублей и за третье место 100 тысяч рублей. Но не спешите уходить. Ведь для остальных участников у нас также есть призы. У вас есть возможность выиграть термокружки, майки, кепки, сумки, настенные часы, блокноты и значки, а также многое другое. Все эти призы мы разыграем 31 августа в прямом эфире. Победитель будет определяться случайным образом генераторе чисел для того чтобы стать участником данного розыгрыша вам необходимо поделиться этим видео в одном из социальных сетей далее перейти по ссылке в описании вы попадете на страницу розыгрыша и ваша задача оставить комментарий с ссылкой на вашу соцсеть где вы поделились этим видео я желаю всем участникам удачи до скорого кто приехал на юг, жить на море мечтал Знать тебе повезло, ты на скидке попал Можешь новый коттедж в теплом месте купить Торопитесь, друзья, в стройгарант позвонить 8 800 222 2018. Хутор Воскресенский, улица Молодежная, 1Б Сайт SGA23.ru